приветствую всех на моем канале с вами Ирина сегодня будем делать вот такой асимметричный бантик из репсовой атласной и еще одной очень интересной ленты ширина бантика в готовом виде 9,5 сантиметра кому интересно оставайтесь со мной Для работы я взяла вот такую ленту. Это нейлон с вышитым кантиком. Если у вас нет такой ленты, можете ее заменить любой другой красивой лентой шириной 38 мм. Еще я буду использовать атласную ленту с такой же шириной. И еще понадобится репсовая лента, ее ширина 9 миллиметров. ее я буду использовать для обработки центра банта. а вот эту серединку я делала используя бусы диаметром 6 и 4 миллиметра, Нашивала их на отрезок 9 сантиметров. Еще нужна будет иголка с ниткой, булавки зажигалка и клеевой пистолет и так приступим из лент я сделала два отрезка длиной 34 сантиметра края я обработала огнем теперь складываю эти отрезки отделочной лентой внутрь раздвигаю вот таким образом и фиксирую булавочкой этот сгиб теперь правый конец отворачиваю от себя и совмещаю с уголочком внизу а это расстояние у меня должно быть пять с половиной сантиметра теперь зафиксирую булавкой здесь в этом месте теперь левый конец ленты я поверну на себя опять край ленты совмещаю с уголком а это расстояние тоже делаю пять с половиной сантиметров И здесь зафиксирую булавочкой. Сгибы у меня на одном уровне. Теперь нужно сшить эту деталь. Вот я показываю откуда я начинаю. Набирать на иголочку с ниткой. Здесь нужно обязательно захватить уголочки. Теперь стягиваю нить и у меня получается асимметричный бантик. Здесь я еще вернусь в обратном направлении. Всё, теперь закрепим ниточку и заготовка бантика в принципе готова. Как простой самый простой вариант можно использовать вот такую серединку. Но я покажу более интересный и, конечно, более сложный вариант. Для него я взяла полубусины, вот двухрядная у меня такая полосочка есть. Потом я еще добавлю репсовую ленту молочного цвета. Ее ширина тоже 9 миллиметров. И еще я добавляю атласную ленту. Ширина этой ленты 12 миллиметров, из атласной ленты я сделаю розу ракаком в ускоренном режиме я покажу как это делается, чтобы не занимать много времени. Вот сразу заворачиваю трубочку, проклеиваю, а потом отворачиваю ленту от себя опять заворачиваю в начале изготовления этой розы часто используем клей а потом все реже и реже ну, вы сами сейчас все увидите Такой диаметр розы меня уже устраивает. Я обрезаю нить. Кончик ленты подклеиваю. А вот этот хвостик, стебелек, обрезаю ножницами. А срез обрабатываю объем. Роза каком готова. Еще из этой ленты я сделаю дополнительную петлю для основного банта. И мне понадобится 20 сантиметров. Я делаю вот такую петелечку, кончики срезаю под углом. Их, конечно, нужно оплавить огнем. А эту деталь я приклею горячим клеем и приклеивать буду вот так, чтобы кончики немножечко свисали, мне так нравится. Теперь вот у основного банта можно срезать эти края, сделать полукругом, а можно оставить прямыми, кому как нравится. Я сделаю первый вариант. Срежу полукругом вот эти уголочки. Свое украшение я буду разрезать пополам вдоль мне нужна э, нитка одинарная если у вас есть полубусины на нитке одинарные то это самый лучший вариант но я исходила из того что у меня есть теперь я закрою серединку банта отрезком репсовой ленты. И мне понадобится 9 сантиметров этой ленты. Я ее приклеиваю к центру. И одновременно я буду уже ставить этот бант на зажим для волос. Вот так я его прикреплю. И сразу вместе с лентой приклею. Теперь можно заняться декором серединки бальта. Здесь я сделаю такой интересный лепесток из полубусинок. А вторую полоску я разрежу на две части, примерно пополам. У меня получится один кусочек три с половиной сантиметра, а второй 4 сантиметра. И теперь я эти кусочки приклею к центру, но так, чтобы они у меня тоже как бы свисали. вот так из ленты молочного цвета я сделаю три листика для розы для этого я нарежу три кусочка ленты длиной 4 сантиметра теперь я каждый буду складывать пополам, срежу по диагонали, а срез оплавлю огнем, разворачиваю, здесь тоже обрабатываю срез, здесь я подогреваю шов и нагинаю вот так у меня получается такой выгнутый листик. Теперь листики нужно склеить между собой. Основание у листиков получается широким, поэтому я листики немножечко подстригу, а слезы обработаю окнем. В таком виде уже хорошо приклеим листики а теперь и саму розочку ну, вот и все посмотрите как выглядит эта серединка Первая серединка. Разницу вы заметили. Я благодарю всех за просмотр моего видео. Я буду благодарна за комментарии, лайки и подписку тех, кто еще не подписался на мой канал. Вот такие бантики получились у меня. Получится и у вас. С вами была Ирина и до новых встреч!